Всем привет, и сегодняшнее видео будет посвящено песочнице. К сожалению, на данный момент мой канал имеет меньше 20 тысяч подписчиков. Я не могу вам показать видео с песочницей, поэтому будем смотреть просто реплей. Забегая вперед, скажу, что мне данная песочница понравилась. Извини за голос, я немножко приболел. Для тех, кто мало знаком с песочницей, могу сказать, что это не тест, который выйдет в ближайшем патче. Это просто тестируется идеи разработчиков, чтобы, если нам это понравится, они выкатят это на супер-тест потом на тест и потом ведут на основу. Если она мне понравится, это в игре никогда не появится. Поэтому добро пожаловать на форум, где вы можете оставить свое взвешенное мнение, которое пришлют разработчики, сопоставят с другими и по итогу сделать ту игру, которую мы заслужили. Знаете, в этой песочнице случилось то, чего я так долго ждал на каждом тесте. Они отключили голду. Теперь реально, выезжая на любом танке, я могу проверить, как он танкует. Ведь именно из-за голды я не любил тесты и в этой песочнице я играю с удовольствием. Вспомните, заходя на тест, все включают голду, и просто, ну реально, ты не можешь проверить танк. Ты не можешь оценить его возможности. Но в песончце это не главное, это просто маленький бонус. Главное же изменение, это уменьшение бронепробития с расстоянием. Вместо 100 метров бронепробитие начинает снижаться с 50. Также уводится система, когда на 500 метрах ББ-снаряд должен иметь 82% изначального пробития, а БП снаряд 77. Мы возьмем, для примера, два танка, Леопард. Бронепробитие снаряда имеет 258 мм, а на 500 метрах уже 206. Возьмем того же гриля. Бронепробиваемость снаряда падает с 270 до 229 на 500 метрах. Это значит, что гриль станет хуже пробивать, по крайней мере, на расстоянии. Кроме того, есть изменения в распределении снаряда в круге на более равномерную. Снаряд будет меньше стремиться к перекрестию. В общем, 2 прожал 2012 год. Теперь в свертухе будет попасть гораздо сложнее, потому что раньше снаряд у нас стремился к центру перекрестия, а теперь разброс у нас будет больше, соответственно, попадать мы будем реже. По факту, как были некоторые столы точными, так в принципе они точно не останутся. Единственное, что нам теперь придется сводиться до конца, а на это уже будет тратить за конечно же время. из этого можно сделать вывод, что на большой дистанции будет тяжело выцеливать уязвимые места что в принципе вынуждает нас сближаться и будет меньше стояла в кустах. Меньше будет кустодрочево. Это, конечно, спорное решение, но мне оно больше нравится. Мы приближаемся к тому, что игра у нас опять возвращается к бодрому танковому рубилу, который мы немного уже потеряли. Многим, конечно, это не нравится. Но покатав на песке и начав танковать, ты понимаешь, как же этого не хватало в игре. Да, ты сам плохо пробиваешь. Но это теряет смысл, когда перестают тебя пробивать. Ты, ты чувствуешь броню? Ты танкуешь? Если до этого, например, Мауса на расстоянии 400-500 метров при засвете начинали уже разбирать, то теперь ты можешь более-менее безопасно переехать с позиции на позицию. Ты можешь подъехать к противнику, не потеряв много хп. Мне это здорово. Помимо всего прочего, был изменено разве урон некоторых орудий. Например, на fv 215 Б и FV-4005. Урон ББ-снарядом был снижен с 1150 до 1050. Урон хэш и осколочных флагасными снарядами понижен с 1750 до 1450. Время перезарядки, чтобы не потерялся ДПМ, было снижено с 30 секунд до 28. Для меня это, конечно, спорный вопрос. Лично я, катая на данном танке, испытываю непередаваемые ощущения, когда альфа заходит и ты просто вносишь противнику 1700. Но если отложить личные мои личные предпочтения, посмотреть более глобально со стороны рандома, то я считаю, что такая альфа ну, слишком дикая. Ты ее с высотой в принципе можешь забрать какой-нибудь танк. Ну это немножко, мне кажется, дисбалансно. Поэтому, конечно, как владелец я расстроился, но как кататель рандома, я очень даже буду рад, если его немного снизит урон. к Е100. Урон снаряда снижен с 1050 до 950. Время перезарядки снижено с 25,7 секунд до 24 секунд. По мне так сильно чувствоваться не будет. Да, меньше, но не критично. По большому счету сильно это не повлияет на машину. Но если те, кто получил ап. Это Хэвик, Кранваген и МХ-50Б. Их урон был увеличен с 400 до 440. По перезарядке Хэвику сделали с 25 Подняли до 28 секунд, Кронваген с 35 до 39 и mxb с 30 до 33. Но тут смысл данного апа для меня лично остается загадкой. Понимаю, апнуть хэвика после того, как вели Кронвагена. А так, ну, как говорится, хз-хз, не знаю, для чего это было сделано, также апнули нашу имбу. то есть 110 Е5. Урон снаряда повысили с 400 до 440, и время перезарядки, соответственно, увеличилось с 10 до 11 секунд. Теперь нагибать на данном танке будет еще проще. Зачем? Остается для меня загадкой. Помимо всего прочего, был еще один отнутый танк, это ФВ-215Б. Урон у него был также 400, сделали 440, а время перезарядки с 8 и 7 секунд увеличили до 9,4 4. В общем, покатав на песочнице, я понимаю, что это плюс. Мне это, допустим, нравится. Да, у многих пригорает, да, и меня бывает, пригорает, когда ты при полном сведении снаряд вылетает вообще хрен знает куда, но в то же самое время меня не пробивают. Я могу подъехать ближе. А если ты подъезжаешь близко, то в принципе с пробитием-то проблем нету. Подъехал близко, выцеливаю любые уязвимые места. Но, но на расстоянии танки не должны пробиваться. Мое личное мнение. И, в принципе, мне это нравится. Надеюсь, вам понравилось и вы узнали для что себя хоть что-то новое. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.